Всем привет! Сегодня мы научимся играть Самую простую песню на гитаре Поехали! И то, что было набело Откроется потом Мой рок-н-ролл Это не цель и даже не средство Не новое, а заново Один и об одном Дорога в мой дом И для любви это не место. Ребят, если у вас есть гитара, и вы не знаете, с чего начать, я считаю, что данный урок это must-have к обучению. Итак, поехали. Смотрите, чтобы сыграть эту песню, сначала надо научиться играть самый простой перебор. Играется он так. Играется шестая, затем третья, одновременно первая и вторая, и опять третья. Чтобы это сыграть, мы ставим пальцы, большой палец на шестую струну, Указательный на третью, средний на вторую, безымянный на первую. Играем по очереди. Сначала шестая. Затем мы дергаем третью. Одновременно вместе первую, вторую. И опять третью. Вот такой переборчик у нас получился. Дальше, смотрите, после того, как мы вот это выучили, то есть мы уверенно уже играем, второй шаг мы ставим на шестой струне восьмой лад. То есть отсчитываем вот отсюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ставим... Либо вот этим пальцем, либо вот этим, каким удобно. Все, мы поставили. И теперь играем тот самый перебор, который мы до этого учили. Начиная с шестого баса, дергаем шестую. Третья, первая, вторая вместе. И опять третья. Дальше мы с восьмого лада перемещаем на десятый. Здесь играем то же самое, шестой бас. Всегда будет идти шестой бас. Шестое, шестой бас, третья. Первая, вторая вместе и третья. И потом открытая струна. То есть не зажатая, пустая струна, шестая. Мы ее дергаем. Играем два круга. И второй круг играем. И все, у нас получилась вот э, та самая легендарная песня. B2, мой вот. рок-н-ролл. Это простой вариант. Есть еще, конечно, перебор, когда 8 звуков перебираются. То есть там играется шестая, третья, вторая, третья, первая, третья, вторая, третья. Немножечко посложнее, тоже можно выучить. Еще раз показываю. Шестая, третья, вторая, третья, первая, третья, вторая, третья. То есть, когда мы выучили данный перебор, мы то же самое играем вот здесь. Два раза. Шестая открытая. И то, что было набило, откроется потом. Морок дролл, это не цель. Даже не средства. Ну и так далее. Ребят, если вам зашло это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комменты и до новых встреч. Пока-пока.